Группа компаний Skyway объявляет конкурс на лучшее название для инновационного электромобиля для людей с ограниченными возможностями. Главный приз – 100 тысяч инвестиционных долей от генерального конструктора Анатолия Юницкого. Заполни форму участника конкурса на сайте unimobil.by. Название электромобиля впервые будет озвучено на специализированной выставке Инва-Экспо с 12 по 14 сентября на территории ВДНХ в Москве.